Делаем в машине общий наркоз, отключаем питание. Ключом на 10 ослабляем крему и снимаем ее. Далее надо снять декоративные накладки вдоль торпеды и окантовку стереосистемы. Также остальные накладки. Немецкий автомобиль оказался крепче, чем китайский нож. Облицовка аудиосистемы крепится двумя болтиками с этой стороны и с этой. Под маленькую крестовую отвертку, после чего тоже легко снимается. Чтобы снять даже не стереосистему, Теленавигационную систему надо открутить 4 болтика. Раз, два, три, четыре. И вот за эти зажимчики их поднять и выдернуть. И также с этой стороны. Поднял, выдернул. В руках оказывается вот такая система. Дальше просто отсоединяем ее и убираем. Сразу скажу, чтобы вы не сломали, открываются они так. вот Давится вот на этот язычок. И поворотом этого рычага шлейф отключается от стереосистемы. Дальше идет черед. Накладок стойк кузова. Здесь есть надпись Airbag. Если ее отковырнуть, там. Как ни странно, не Airbag. Там болтик под торкс. Его и надо будет от. Когда снимать будет, снимайте аккуратнее, потому что на самом деле СРС здесь есть подушки безопасности. С левой стороны и с правой стороны. Насчет бирочки конечно, просто пошутил. Вот крепление одно, которое втыкается. Его надо будет отдернуть. И оттуда сюда его выдернуть. Дальше идет черед окантовки приборов для этого откручиваем три самореза В верхней части панели они под торкс и два шурупа шурупа самореза которые снизу крепят эту окантовку верхний торкс нижние под отвертку крестообразную снимаем их и снимаем панель чтобы было все это удобнее делать, отодвигаем руль максимально вниз и на себя. Фиксируем в таком положении. Здесь был один винт. Здесь было два винта. Я оговорился. Потом снимаем штекеры от противотуманок, света и прочие лабуды. Штекеры фиксируются маленьким язычком. На него надо нажать, если он свежий. Если уже кто-то расходил его до вас, то он легко снимется так просто. Получается 4 штекера. Дальше переходим к креплению непосредственно панели приборов. Винтами сверху два торкса опять придется открутить. После откручивания двух этих винтов панель приборов довольно легко подтягивается к рулю, после чего можно отсоединить ее электрические соединения. Здесь три разъема. Они крепятся аналогично разъемом аудиосистемы, с той лишь только разницей, что... Неудобно подобраться к ним. Но отсоединяется очень легко. Разъемы все разные, поэтому, в принципе, запоминать, что куда идет, не обязательно. Главное потом не забыть все их закрепить. С пассажирской стороны снимаем декоративную накладку подушки безопасности. Если не дай бог она сработает, вот такая штука должна была бы полететь вам в лицо, но она не полетит, потому что она очень крепко закреплена вот этими тросами. Видно, что подушка на месте, как ни странно. Настает черед подушки безопасности. Ее крепят четыре гайки глубоко посаженные в недропанели, но легко откручиваются вот таким ключом-трубочкой, Нарощенным либо шестигранником, либо торксом. Таким образом сдергивается, а вот таким крутится дальше. Хорошо будет, если у вас есть магнит, вот так. Оп-оп, оп, и гайки в руках. И не надо их потом искать в бардачке. Разъем подушки находится тут же. Вот эта планка, которая крепит защитный чехол. Настает момент снимать весь объект с нижней части. Начнем вот с этой панельки, которая крепилась вот так. Она снимается на удивление просто. Достаточно ее потянуть руками сюда. И она выходит из пазиков. Ока... Она выходит вот из этих пазиков. И оказывается у вас в руках. Следующая панель со стороны пассажира это вот эта панель, закрывающая боковину бороды. Здесь один шуруп под крестовую отвертку. И панель просто сдвигается вот так. Вот у нее защелка раз, защелка два. Аккуратно не сломайте ее. Укрепление бардачка подеваем вот эту клипсу отверткой и сдвигаем, стягиваем ее. Снимаем ограничитель хода бардачка. Клипсу лучше вернуть на место, чтобы не потерять. Аналогично снимается клипсы с левой стороны. Внизу ослабляется крепление раз, крепление 2. Их достаточно ослабить. Они подключены 10. И подачок у вас в руках. Именно в руках, потому что там еще есть кнопочка. Вот она. Ее придется отключать. Разъем снимается очень удобно, достаточно двумя пальцами. Даже можно не видя разъема нажать на него и он выдернется. С водительской стороны начинаем с нижней накладки, которая закрывает педали верхнюю часть педалей. Она крепится уже саморезами везде. Здесь все видно, я даже объяснять не буду. Просто откручиваем саморезы и оттягиваем накладку. Из хитрости здесь вот такие пистоны который снимается поворотом. И вот такой зажимчик, который надо будет аккуратно снимать. Оттянув накладку, мы увидим диагностический разъем, который также снимается нажатием на боковинки и вытягиванием. После всех манипуляций вот эта накладка осталась на одном винте, который вот здесь находится под заглушкой. Пернитатор. Это разъем OBD BMW. -шный. Я так не смог понять, как он втаскивается поэтому просто снял вот эту клипсу и выдернул его. Может так он на самом деле открывается? Но это накладка по аналогии. Шуруп и сдвигается в бок и снимается. Продолжаю снимать сниз торпеды. Оставшиеся по ряду болтики-винтики я открутил. Открутил вот этот торцевой винт. Он по аналогии закрыт был пластмассовой заглушкой. Потом открутил вот эту панельку небольшую, двумя винтиками крепится. Открутил крепление здесь. Открутил крепление здесь. Открутил вот этот винтик. Он несколько отличается от других, чтобы не перепутать. Он под шестигранную головку. Открутил оставшийся шруб с водительской стороны. И аккуратно выдернул всю бороду. Оказалось легче, чем я думал. Если я не ошибаюсь, верх панели осталось крепить только вот этими болтами. Раз, винтик, еще, и вот эти два, и по аналогии с той стороны болт под ключ на 13. Если все сойдется, то панель сойдет, этим сейчас я и займусь. В отличие от дешевых автомобилей, где вот здесь вот только закрытие или открытие воздушного потока, здесь регулируется еще и холодный или горячий поток. Регулируется он вот этим тросиком. Тросик идет на корпус печки, крепится вот здесь вот. И его, прежде чем снимать торпеду, надо снять, разумеется. Как я и предполагал, после всех этих операций панель приборов довольно легко просто снялась вот сюда, вытащилась. Она довольно тяжелая и пористая, поэтому шумоизоляция очень хорошая в машине. Помимо этого... Немцы не поскудились на вот такие всякие прокладочки, которые также, в свою очередь, являются неплохими шумы и теплоизоляторами. Все патрубки печки уплотнены пористой губкой. Все сделано очень качественно, одним словом. В момент, когда уже силы практически покинули меня, попалась сложная задачка. Вернее, не сложная, а с подвохом. Вот здесь вот воздуховод стоит. Вот такой вот. Надо было его снять. Спереди две клипсы подобные вот этой. А вот сбоку стоит ось. Если не обратить на нее внимание, то можно ее выломать просто, когда будешь снимать. И потом будет много проблем. Ось подвижная. И отвертка ее надо... Задвинуть максимально в ту сторону Потом Короб можно будет отодвинуть И аккуратно выдернуть Засада в том, что Ну, еще одна засада Сзади Обычные клипсы Защелки Придется приложить усилия И не перестараться, чтобы не отломить их Сознание мне подсказывает, что уже где-то рядом мы. Вот эта штучка тоже расконнективается и оси вытаскиваются. На корпусе вентилятора три защелки. Лево-право-центр. Устал, как хотел. Вот здесь, вот снизу еще две защелки. Вот он, враг государства. Сломанный вентилятор. Слава богу, что я не купил похожий от газа, потому что они совсем не похожи. Один разъем и три болта. Сейчас сниму и посмотрим, что с ним не так. Итак, что получилось? Расскажу. Моторчик отцентровал двухсторонним скотчем со вспененной основой который где-то миллиметр толщиной в два слоя положил по кругу верхнее крепление пришлось высверлить из старого моторчика и прикрепить просто как скобу которая сжимает движок движок вроде немножко ходит но ни за что не задевает провода соединены просто красный к красному серый к черному надеюсь что красный даже у китайцев это плюс Хотя здесь можно, конечно, обмануться. Так, это решение я не пропагандирую. Просто у меня нет другого выхода на данный момент. Машина нужна каждый день. И ставить ее до прихода оригинальных запчастей нет никакой возможности. Тем более, что если поставить ее, вот вся эта куча моря огромная болтиков, которая сейчас разбросана у меня по всему гаражу, просто потеряется. Все. Как говорится собираем в обратной последовательности но с горем пополам пошла сборка этот уже короб поставил вот этот поставил про этот короб хочу что сказать когда будете нижние крепления вон те два две защелки вставлять обратите внимание они прогибаются и надо короб сначала вот так вставить подоткнуть защелки и потом только когда вот эта часть того короба станет ровно уже ставить на место и прищелкивать ну вот здесь вот видно будет вот эта защелка она в этом месте корпус деформируется надо будет его выпрямить и сунуть ровно так чтобы не было щелей иначе оттуда будет сифонить так дальше давайте разделяться я буду собирать салон а вы будете просматривать видео в обратном порядке Делаю то же самое что и я Просто у меня еще видео нету, а потом вместе встретимся, чтобы опробовать, как поведет себя китайский моторчик от 41 го москвича на BMW 525. Вообще звучит это страшно. 41 й москвич само по себе страшное название, а еще и китайский, а еще и все вместе это просто какой-то пиздец пиздецов. Так, не получилось разделиться нам. Вот в чем маленькая загвоздка панель встает нормально но стоит обратить внимание что вот там под панелью шумоизоляция подгинается. не забыть ее выпрямить надо сначала крепить ее панель стоит вот на эти болты большие так как у них самое мощное крепление если что-то будет панель играть как-то не вырвет ничего не поломает дальше с Закрепив эти болты с обеих сторон, выровняв панель, можно переходить к вот этим болтам, их ви... к вот этим шрупам. Их видно, они как бы крепятся к железной части панели. Если приглядеться, их сразу заметно, они отличаются от других, потому что видно, что они крепят вот эту часть к крепкой железной части. В принципе, конечно, если смотреть в обратном порядке, то это все можно уяснить но ну, так просто легкие подсказки даю